Всем большой-большой привет! Это вторая часть того, что мы купили себе для отдыха с палатками. Я надеюсь, что вы сначала перейдете вот сюда или сюда? Сюда. Сюда по ссылочке и посмотрите обзор на нашу кухню-палатку. А сейчас мы расскажем и покажем, как мы придумали, как обыграть полностью стену, которая здесь никак не открывается. И мы решили купить себе вот такую вот штуку. Это кемпинговая мебель. А двух, я, ну как сказать, двухстворчатая, потому что есть одностворчатая и есть вот такая С защитой, а, ну ветрозащитой для плиты Вообще изначально она нам показалась не очень компактной, что нас немножечко смутило Как ее перевозить в каких-то походных условиях пока неизвестно, но она очень крутая, и она нам очень понравилась Так, а вес ее составляет 7,9 килограмм Ну, очень аккуратно. И это ветрозащитная. Так, а теперь вот эту штуковину нужно как-то выносить. Это столешница, жук, и сама внутренность этой кухни. Данная конструкция собирается тоже очень просто. Мы делаем вот так перевернем вот так вот Оп. закрепляется она здесь вот на защелк со стороны дна давай, давай. И... да, чуть палец не приснила и со второй стороны вот, красота и теперь эта штуковина просто переворачивается здесь есть такие вот люпучки. Ее растягиваешь, прикрепляешь с двух сторон. Вот так вот. И получается вот такая штука. Внутри все вот это вот Вот здесь это тоже люпучка. Подожди, подожди, подожди тоже не спрашиваю. Так, внутри здесь полочки, которые кладутся данным образом. Вот. И вот здесь. Здесь все уже изначально там вшит картон, и получается вот такие вот полочки. У нас возник очень интересный вопрос, может быть, есть знающие люди, вот в этих штуках находятся магниты. Зачем они, непонятно. Может, нам кто-то об этом расскажет. И сверху на всю конструкцию одевается ванная столешница. Она на каких-то защелках, по-моему. Скажи. Вот на этих защелках. И ее нужно одеть уже непосредственно. Она не получается у меня. Выравниваем и просто защелкиваем. и ветрозащита которая вставляется в пазы здесь и вот здесь сразу скажем она очень хиленькая металл очень ну, в принципе он не должен быть жесткий ни к чему вот какой есть Все. и получается вот такая вот штуковина которая у нас встает закрытой стене вот сюда мы можем с этой стороны здесь есть крючок под мусорный мешок на самом деле я немножечко не представляю как можно разжигать плиту здесь рядом с тканью но в принципе то есть вот такая отступающая у нас получается и это очень экономило бы место Куда можно было бы складывать все продукты, все что угодно. Как обычно у нас это лежит в пакетах, как у большинства. Какие-то миски, что-то там. И это все можно было бы очень красиво. Вот. И как-то вот как -то так. Я пока рассматриваю, не знаю, насколько это целесообразно покупки еще одной такой одностворчатой штуки вот сюда вот она бы хорошо встала бы сюда она выглядит вот так но я пока не знаю нужна ли она к слову какая она большая здравствуйте спасибо стоимость ее тысяч девятьсот девяносто рублей мы ее взяли за пять шестьсот кстати да всегда можно поискать промокоды и купить дешевле потому что на покупке этого мы сэкономили 600 рублей от изначальной стоимости вот такая вот штука короче хочется еще одну не знаю поскольку она нам нужна и пригодится и у нас еще есть а, стол из этой же серии, также он выглядит. А, он у нас давно он появлялся в ролике, вот в этом вот. Если хотите, можете посмотреть. Мы приезжали сюда тоже отдыхать, но мы никогда не делали на него обзор, почему-то. Хотя можно было бы. Поэтому мы сейчас его тоже разберем. У нас будет стоять в этой кухне. покажем, в принципе, как это выглядит. Насколько останется здесь свободного места. И как это вообще все вместе смотрится. На самом деле впечатлений много. Все очень нравится. Все очень красиво. Мы в предвкушении, естественно, всех поездок. Но они получатся только в следующем году. Потому что у нас сейчас уже середина сентября. На улице достаточно холодно ночами. Это там 6-5, а то и меньше градусов. Мы не смогли удержаться до весны, чтобы вам все это показать, поэтому как-то так. Леша уже тащит стол, у него абсолютно такая же по расцветке столешница, как и вот здесь, поэтому мы в принципе берем все от одной фирмы, чтобы это в комплексе смотрелось очень даже симпатично. Вот. Разуваться. Да, вот это вот я про что говорю, это минус я этой думаю, кухни, да. Мы говорили, это в прошлой части, минус этой палатки, наверное, единственное, что здесь несъемный пол, потому что, ну, если бы она была бы у нас, мы бы не рассматривали вообще прикрепление пола, потому что песок ты сюда нанесешь, выместить его никак особо не сможешь, то есть это прям нужно какой-то веник, что-то придумывать, как отсюда это там тряпками вытряхивать, потому что проходимость будет большая. не такой же, же это посветлее, да. Стол, кстати, от декатона достаточно компактный. Он складывается в такой небольшой чемоданчик. В комплекте идет 4 обычных стула. У нас есть еще два от другой компании. Мы их брали в магазине по судоцентр. Не знаю, продаются они такие или нет. Вы можете посмотреть у нас их в предыдущих частях, где мы ездили с палатками. Но просветки они у нас как раз именно голубой, с таким же серым. И все вместе смотрится очень симпатично. Вот таких вот четыре стула, на которых нужно пообрезать наконец-то, бирки, потому что выглядит это некрасиво. Этот стол стоит, если не ошибаюсь, честно, не помню, по-моему, 4000 рублей. Тут тоже такие механизмы, что просто все защелкивается. Ножки здесь выдвигаются, то есть его можно сделать как низкий, Допустим, в палатку поставить под что-то, либо можно вот сделать большим, кухонным, обеденным. Далее, после того, как ты разложил, здесь защелкивается подобным образом, чтобы он не сложился. И получается вот такая вот штука. Я думаю, у нас будет стоить, наверное, вот у того окна, чтобы это было очень симпатично, не перекрывать двери-вход, которым можно пользоваться. Да песок ты его, ладно, ставь его туда и покажи, как оно выглядит. То есть он у нас бы стоял вот здесь, и как раз с четырех сторон ты можешь поставить стулья, либо сложить их куда-нибудь поставить. А обычно у нас ездит два человека, но максимум три с этого года, я думаю, у нас все получится ездить с ребенком, и подобная палатка и мебель нам, в принципе, необходимо, чтобы не ездить это на земле, на коврике. В принципе с улицы данная композиция выглядит вот так. Есть свободное место, есть где походить, поставить еще какие-то пакеты, что-то сделать. Выглядит очень круто, Мне очень нравится, прикольно. Что здесь я вот на вытянутую руку прям только-только вот, достаю. Леша метр восемьдесят, по-моему. Опять же, почему мы говорим, мы не берем от другой фирмы, допустим, красный стол, смотрелся бы здесь как-то, ну не знаю. Вот, Ой, это очень. Классно, красиво. Я, наверное, уже задолбалась это говорить, но смотрится прикольно. Кстати, на фотографиях одним вариантом из использований было вытаскивать этот стол сюда, чтобы там не занимать места и можно кушать на открытом воздухе. Но в силу того, что мы обычно ездим, это комары и все остальное, вот эта дверь прекрасным образом закрывается и мы там полностью в изоляции от всех насекомых и кого еще либо. Сейчас покажу со стороны. Потому что я, я прям не знаю, у нас палатка такого же цвета, и все вместе смотрелось бы очень круто. Кстати, да, у нас еще стоит вопрос с покупкой еще одной очень интересной штучки сюда. Я не знаю, когда мы сможем ее купить, потому что ее нет в наличии, как и в принципе не было этой кухни и этой мебели. Мы ее ждали, пока не появится, пока нам их привезут со склады и все вот такое вот мы хотим еще купить очень классную штучку, но она, к сожалению, немножечко отличается по цвету, она зеленая, она по расцветке примерно вот как стулья, поэтому, наверное, она нам сюда подойдет, и мы бы ее взяли, она бы тоже у нас встала сюда, она стоит немножечко подешевле, поэтому мы рассматриваем по покупке в этом году, как появится, мы возьмем, обязательно мы тоже сделаем обзор, но, наверное, уже не в таком масштабе, потому что вести все это еще раз и ставить было бы очень глупо, вот, и мы... Очень рады, довольны всем вообще покупками, и то, что мы смогли так выбраться и это показать. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что еще можно было бы интересного купить, или наоборот, почему вам кажется, что это можно было бы не покупать. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм, там все появляется намного быстрее. Мы все это показываем и рассказываем, может быть, даже в таких подробностях. Что еще сказать? Мы очень довольны, очень классно, очень круто. Вот. Докатлон, напишите нам когда-нибудь, пожалуйста.